приветствую всех на своем канале с вами андрей ласкович и сегодня мы будем говорить об инструменте попался мне в руки данный уровень вот. считая это этот уровень один из самых лучших пузырьковых уровней никакие там соло и так далее не сравняться с этим уровнем уровень у нас 100 сантиметров вот Название у него Type 045 Какие преимущества у этом, в этом уровне? Итак, показывает он обалденно точно. Вот, то бишь, вот, допустим, стоит у нас будущая тумбочка. Вот, и мы видим по пузырьку, что у нас уклон вот, что у нас уклон идет в сторону. То есть, у нас пузыречек смещен больше к этой метки что мы делаем берем уровень переворачиваем его, переворачиваем и вуаля что мы видим теперь у нас уклон в эту сторону профессионально супер уровень для заказчиков Итак, еще раз переворачиваем перевернули.